Да вот так. вот так. Вот и Все нормально. Вот так, да. А дальше, друзья, да, да, все так. Да. Так, друзья, всем привет! Приехали начинающие свиноводы Юра и Миша из моей родины, из Богодухова, приехали куплять свиноматку на племя. І вже виходить все, свиноматок в продажі немає, третю свиноматку забирає. Трьох свиноматок продав. У них уже есть три свинки, молодые, сколько? по два месяца, да? по, три. по три месяца, тоже они на свиноматок чистый юрок они взяли и в мене берут, чтобы крови не смешивались с будущим, а чтобы все оцеменять отдельными и заниматься поросятами, кормом, Хочешь сделать замкнутый цикл. А не... Да? не, надо положить. Слабодело. По высоте. Не, может зайти сюда и Вот. А вас почем, Десятка, ну, ну то точно, я тебе скажу. Ну что из такого района? Может уже подошел калачерик. Что мы ее на длину ложим, да? Да. Вот О, сейчас я молоток несу, то загинаем где какие гвозди, где что. Ну да. А и веревку достанем? чтобы мы не брали. А, завести. а что мы можем... А, тогда Что у меня есть, можем... Не, ну завести ее. А, ну да. Также держат беков, коров, ну и поросят теперь будут. Видите, как люди начинают развивать события, не взбирая ни на что, и потихоньку-потихоньку набирать обороты. Что ты хочешь вот, сказать? Грузы. Грузы. Давай молоток, тогда гвозди, да, фонтаны. Да, но и на... Просто бывает хорошо за куда, бывает... Ну, вс ⁇ такое, Бывает, да, бывает нормально, Бывает, бывает какие-то сексы. Ну, иж надо аккуратненько, чтобы... Не хочешь. Это... По свиноматке больше не обращается, бого нема. Будут рудик в 3 месяца. Ремонтные свинки. На дикаво. А тут ты забывать будешь? Так, да, может, да, у вас. Так поднимите, или не Да, Так, да. Може... Да, так а вон она Давай туда соломы поставим. Вон же там все есть. А калони у вас дома есть? Кто Нет? Нет, они у нас Я вам дам. не дома. Чтобы она не так скользяла, да она там лежать Булого вона то буде вигравати, просто щоб... А як усі. До стара, три лейми на ну, поїздку. Mm -hmm. Ага, щоб вона не йде? Там нема, я буду тут жити. Та да, не махать Там ее будет да, Пошли. Так, ну я пробую, чтобы типа она выбегла сама, да? Да, она Поехали домой, Сейчас попробуем, чтобы аккуратно ливнем. Не, не обратите внимание, смену латки на бетоне берут, да? Да. Все чуть-чуть купите. А, на чем? Что, не дуже так, чуть-чуть э? поднялся. А, так. Да, да. да. а, да. Опа, газ попала туда. Туда нема. Поднимайся. Так, А все. Супер, Давай. Сюда. давай. Так, сюда есть. чисто -то. на месте. Так, так вроде да? Ну, так. Нет. Нет. А что, это чичеля, да? да. да. Ну все нормально пришло, да? Так, ну шо, ну не расслабляйся, там не підведи, чтобы все беду было раз. хорошо. Дай бог. Чтобы были и поросята хорошие, и племя хорошее, и... И, и. все хорошо, да. Все думаю видео будет, як ты опоросишься. А мы выкинем на канале потом. Вот вот так. А так, друзья, все а были менее пишла, так на сильно это. то мудохало. Перед цим, конечно, тоже поморочилось. Ну вот теперь выезжай, помоем руки, ноги и я выведу тебе, я пора наехать не, да. не, Миш, ты сначала одну, а потом другую Ну да, потом другую Все, Юрчик уезжает Все, приехали Да с Богом, дай Бог, чтобы все было хорошо. О, совсем другое дело. На племя, не на мясо. А у всегда радует, как на племя, для дальшего развития. И стопы, и повороты, все есть. Вот первая ушла, отсюда друга ушла, и отсюда третья ушла. Он скучает кабанчик. Тут а, две как забрали, мы клетки вымыли, станки для опороса, порозмачивали, смилися хорошо. Ну, жена занималась, Вика, помила отлично. А сейчас хотим э, обезьянку перевезти в эту клетку. И потом уберем на мясо того кабанчика туда нюрку. И киевлянку тоже уберем и помиємо эти три станка. Бачите, какая разница. Эти три станка, где были поросята, они год не милися, получается. С прошлого года, с августа. А вот помыли. и сюда будем ставить ефок на апорос. Ну а эти отмачивать, вымывать. Ну короче, а так, так по чуть-чуть, по чуть-чуть, и помиемся. Значит, по свиноматкам, уже казалось, ну еще повторюсь, бо уже вечер управляюсь, в продаже нема свиноматок. Все позабирали на ремонт, что можно было. Ну, а бишь что такого путня будет, еще расскажу в декабре, я потом покажу. Ну, а цепили на мясо и сало. Скучаю. Всем спасибо за внимание. И всем пока.